Всем привет! Когда начинается сезон апельсинов, мандаринов, не упустите момент, это самая лучшая подкормка для ваших орхидей. Во-первых, подкисляется немножечко почва, не надо искусственные подкислители добавлять, удобрения. А здесь удобрения выращены натуральным способом. Смотрите, я почистила вот мандаринку и берем эти шкурочки... От мандаринки. Можно апельсинку. Кто что хочет. В данный момент у меня мандаринка. Берем литр воды. И одна мандаринка на литр воды. Она должна постоять хотя бы сутки. Ну, если двое, можно и двое суток. Кому как. Во-первых, вода ну, примет комнатную температуру. Выделится вся кислота и нужные вещества в водичку, и этим средством мы будем поливать орхидеи. Это будет эксперимент, но я вам сразу покажу и после эксперимента. Может кто-то раньше поливал, если поливал этим средством, напишите в комментариях, делитесь своим опытом. А для меня это эксперимент. Другие растения таким способом поливала. А орхидейки я еще не пробовала. Хочу попробовать и посмотреть результат. И покажу вам весь результат. Я перелила настоечку с мандариновыми шкурочками немножко другую баночку. И чуть больше добавила воды. Посмотрите, она настоялась. Видите, какой цвет приобрела? Мутный такой. Запах хороший у нее. Пахнет хорошо. Сейчас приступим к поливу орхидей. Замачивать орхидеи не нужно в этом настойке. Просто путем пролива. Таким образом. Так как у меня горшки немножко другие. Вот здесь с двойным дном горшочек. Внизу все время вода. Я просто пролила поверху. Орхидейка напитается корешочками. Ей этого достаточно этого питания. Теперь переходим к другой. Вот у меня другая орхидеечка. По краю горшочка, а можно просто в кашпо налить, и она напьется водички. Вот видите, немножечко на пальчик. Чуть-чуть. Я хочу показать, как я поливаю свои орхиды. Это цветочек искусственный, это не настоящий. Это так, для украшения. Тоже немножко по краю горшка наливаю водички. Итак, все остальные это украшаем. Орхидейку она очень красиво смотрится. Переходим к этой орхидеи. Здесь, смотрите, как разрослись хорошо корни. Это я поливала еще немножко другим удобрением. Позже расскажу. Так, по краю немножко наливаем. И все больше ей не нужно. На попьет, И я вам покажу. Результаты. Вот эту польем. Если у вас остается раствор, можно полить и другие виды орхидеи. Ой, другие виды растений. Например, какие у вас дома? Ну, лимон, допустим. Бальзамины. Пеларгонии. Все цветы любят. Удобрения. А монтана, она любит подкисленную немножко почву. Такие виды растений обязательно поливать. Вот видите, у меня осталось немного раствора. Я полью другие растения, выливать не буду. Второй раз заливать эти же мандаринки не стоит, так как уже все питательные свойства ушли в водичку. Подождем некоторое время, и я вам покажу результаты, что происходит с растениями от этой натуральной подкормки. Прошла неделя после полива моих орхидей. Хочу показать вам изменения. Эта орхидейка стояла, набрякшие были почки, она не хотела распускаться. Смотрите, как она распустилась, все свои цветочки. Это чармер, замечательный цветок. Сейчас я попробую включить вспышку, чтобы было видно его красоту. Смотрите, какой он красивый, чармер. Он цветет очень долго, замечательно. У него восковые цветочки, плотные. Очень красиво смотрится на окошке. Смотрите, какой внутри язычок. А общий вид создает тоже прекрасного растения. Видите, как он выпустил свои цветоносы, открыл, в смысле, бутончики. Вот такие были бутончики, такие набрякшие. А когда я полила, через недельку они прямо ожили, открылись. Он у меня растет в кашпо, я поставила, просто вынула из горшка, убрала торфяной стаканчик и чуть-чуть добавила керамзита и сверху добавила мха. И вот так он у меня растет. На дно чуть-чуть наливаю воды, вот так на палец. И все, он выпустил был один цветонос. Я его случайно поломала, и он не хочет дальше расти, застыл. Ну, после подкорки, может, и пойдет расти. Будем наблюдать за ним и любоваться этим прекрасным чармером. Чармер у меня не цвел года два. А в этом году прекрасно себя ведет, зацвел наконец-то. И очень красивые нежные цветочки. Вот эта орхидейка. Я вот, к сожалению, не подписала их, надо было подписать. Э, пошла в рост. Вот листик продолжает расти хорошо. И вот она выпустила со спящего цветоноса, почечка ожила, и начали распускаться вот, набираться бутончики. Это тоже хороший результат этой подкормки. Вот эта орхидейка я показывала вам, как будто бы цвела. Вот она тоже выпустила цветоносик. Цветонос я не обрезала, старый, то есть, ну, отрезала до живой почки. И вот она сейчас ожила, пустила новые почки. Хорошо, мне нравится. А эта орхидейка ничего не пустила, но она выпустила молодой листочек. Вот видите, тоже неплохо свечи. Дальше. Это мой дикий кот. Он дикий, он только недавно отцвел, сбросил все. Вот тоже продолжает расти. Видите, вот выпустил. Наконец-то. Он очень красиво цветет. Вот любоваться и любоваться. Тоже растущий листочек есть. Это орхидея Леодорка. Я вам показывала. Я ее посадила в стеклянную вазу. Она себя прекрасно чувствует. Но пока. А, вот листочек начал расти. Молоденький, Пока цветонос не распустился. Я ее тоже поливала этим растворчиком. Корешочки зелененькие. Тянутся вниз. Хорошо она себя чувствует. Пока в этой вазе пересадки не требуют. Видите, вот зеленые корешочки. Внизу вода. А керамзит сухой. Но слегка вот до этого уровня. Мокрые. А сверху чуть-чуть. Мухана добавила, чтобы не испарялась водичка. На этом окне мне тоже стоят орхидеи. Они очень высоко стоят, тяжело к ним добираться. Смотрите, выпустила цветоносики, набрекают почечка. В общем, пробуйте. Очень хорошая дает результат. Эта подкормочка и несложная, недорогостоящая, недорого она стоит. То есть, можно подкармливать свои растения. Это Орхидейка у меня очень давно цвела, вот уже начала сбрасывать цветочки. Видите, новые почечки, бутончики распускаются. Это королевская орхидейка. Это очень длинный цветонос. И высокая она растет, очень красивая орхидейка. Ее на полу, наверное, нужно поставить, чтобы снять, потому что сильно высоко. Вот она выше пояса у меня. И цветы вот огромные, видите, рука моя. Но если обрывать другие цветочки, оставить 2-3 цветочка, тогда она будет еще больше. Эти уже отцвели, их можно снять, чтобы она не теряла декоративность. Это тоже вот, видите, механические повреждения. Подкормка рекомендую всем. Пользуйтесь. Это я следующую партию сделала, еще одной подкормки. То есть нужно своим растениям давать витаминные подкормки. Дальше, следующее видео я сниму вам тоже с натуральной подкормкой, так как все будут убирать елочки. И нужно будет сделать такую подкормку. Вот эти елочки настаиваем водички и тоже подкармливаем наши растения. Всем спасибо за внимание, подписываемся на, наш, на мой канал, ставим лайки, кому понравилось это видео. Всем удачи, всем пока! Всего вам доброго!